ростовские ученые делают свой вклад в развитие российско-греческих отношений через язык. Исследователи из Южного Федерального Университета приехали в Афины на конференцию, посвященную средствам межкультурной коммуникации. И, кстати, здесь же решили, в греческих школах русский язык должен быть вторым. Обо всем по порядку из Афин. Надежда Чеканова. Греция – это страна философии и истории. Ее особенность – это то, что она всегда открытая ко всем. Солнце светит почти каждый день. Я думаю, что греки любят очень Россию. Алики Смирли с русской матерью и отцом греком всю жизнь прожила в Афинах. С детства учила сразу два языка, но писать по-русски стало лишь 18 лет, как только поступила в университет имени Каподистрия, мощнейший в Греции по численности студентов и по уровню образования. Она одна из 400 обучающихся на факультете славянских наук. Новое отделение в 2015-м из-за кризиса оказалось под угрозой закрытия. Помощь пришла именно с российской стороны. Договор о поддержке заключили официальности университет и благотворительный фонд Ивана Савиде. Он также возглавляет федеральную национально-культурную автономию греков России. Так много общего, то проще найти, наверное, что различает нас. Поэтому я абсолютно убежден, что э, русские кафедры должны открываться в Греции. Мы однозначно будем добиваться того, чтобы во многих школах э, второй язык русский был как иностранный язык. Это есть э, нечто цементирующее наши народы. И цементом отношений служит язык. Перспективы его развития в международном формате – главная тема конференции. В Афины приехала делегация, команда начинающих исследователей ЮФУ. Все их научные доклады прошли отбор организаторов форума. Эти люди, повращаясь в круг. Международного научного сообщества как раз-таки смогут нащупать те проекты, которые сейчас актуальны для мировой науки, то есть те, которые в тренде. Во время лекции ее участники проводят сравнительные анализы букв и звуков, обсуждают специфику текстов и вообще сложности перевода. Но несмотря ни на какие трудности, барьеров понимания не возникает. Язык это та связь, что помогает и познакомиться, и укрепить отношения. Мы думаем, что у нас будет будущее через русский язык, потому что вообще в Греции считают, что Россия это будущее. В рамках перекрестного года России и Греции широко представлена палитра мероприятий, посвященных перспективам отношений к государству и укреплению дружбы. В календаре запланирован не только культурный обмен и углубление сотрудничества в области науки, политики, туризма и экономики. Ожидается, что это даст мощный импульс к развитию международных двусторонних отношений. И Ростов в этом сыграет важную роль. Надежда Чеканова, Виталий Дедогрюк, Вести Дон, Афины, Греция.